студенты присаживайтесь очень приятно вас видеть сегодня я вам расскажу сегодня по 3D печать так а можно мы сразу скажем про то что да. если будут хорошие ответы то а. я буду вам в процессе лекции задавать вопросы и если вы будете правильно отвечать, вам будут выдаваться сувениры, выполненные на 3D-принтере нашими учениками IT-лицея КФУ. Только так. если будет хороший вопрос, электор, ответ электор скажет, положен сувенир. Так. Ну, ну, мы начнем с вами с видеоролика. Здесь будет показано, как работает 3D-принтер. Ну, это обычный бытовой принтер, который сейчас может любой желающий себе приобрести в магазине. А в каком магазине продают обычные 3D принтеры? Во многих, сейчас очень много магазинов и онлайн, с интернет магазинов любых 3D принтеры продаются и в Казани тоже есть, которые где можно посмотреть их различные фирмы. Вот видите, студент нарисовал эскиз от руки. Потом специально программу включает для 3D-моделирования, чтобы 3D-модель распечатать. Нам нужна же виртуальная модель, чтобы... Вот он смоделировал ракету свою, которую нарисовал. Игрушечную ракету. Задает настройки печати, там скорость. Но он использует, в виде, видите, SD-карту. Можно с помощью карты печатать на принтере без компьютера, а можно и прямо с компьютера выводить. Видите, он вставляет... Специальную катушку. И вот первый вопрос. Как вы думаете, из, из какого материала сделано, сделано с, с, да, а, один, один из популярных пластиков? Вот, как он называется а, на букву П? Пластик. Но, знает, ну, как называется пластик? Еще варианты какие есть. Пенопласт? Пенопласт? Нет, не, пласт. Он сделан из экологически чистого материала. Вторая буква О. По... Пластмасса! Нет. Ну, ну, пластмасса, но Пласт... разновидность ее какая? Пластиковая... Экологически чистая. Экологически чистая. Нить. Полиэстер. Нет. Ну, полиэстер может тоже использовать, но, но я имею в виду самый популярный пластиковая звук. Пластиковая нить. Вот там вот, пожалуйста, чай. У, у него пластиковая нить и есть название еще. название. Поли... Полимерная нить. Полимерная нить. Полимерная есть, но полиэтиленовая есть, но она не, не самая популярная Полимерная пока. Вот там не... вот повыше тоже руки тянут. Может, ребята, вот, кто, кто пользовался или видел 3D-принтер, может ответить сейчас. Полиутилен? Нет. Нет? Нет. Нет? <смех> Поликарбонат. По поли, подсказка от поли. Это на русском языке будет. Поли. Полипропилен? Нет. Не повторяйте, если кто-то уже сказал, что да, да, уже был Да, полилак. И последнее. Полилак. Подсказка вот. О, кто-то сказал вот там. Вот мальчик вот в черной футболке. Полилактилин. Правильно, полилактит. Это экологически чистый материал. Он производится из кукурузы и сахарного тростника. Сырьем для него служат. И вот это сейчас один из популярных пластиков, что он экологически Чистый. В школах можно его использовать, потому что никого там запаха нету при печати особо. А вот второй вид пластика, ну, он называется уже АБС. Он из нефтехимических продуктов создается, он уже при печати запах такой не очень приятный выходит. И он уже не экологически чистый считается. Ну и вообще материалов очень много, вот вы называли здесь и другие. О, более 100 материалов уже существует. И нейлон есть материалами под дерево печатать. Вот он, он, допустим, сейчас загрузил либо пыла, пластик, либо Ой, извините. Вот выбирает материал и свою модель. Это голландский принтер Ultimaker, один из популярных тоже. И ведь вот начинается печать. То есть 3D-печать чем отличается? Это не части отпиливаются, а и, и наоборот, и из вот этого материала создается уже продукт по слоям. Ведь он послойно создавался. И вот у него уже прототип. Он нарисовал ракету сначала и потом уже сделал физическую модель, 3D-модель, свое изделие из пластика. Вот было показ, показан маленький ролик. Это вот обычные принтеры, которые дома используются. Сейчас. Вот значит, хочет что-то сказать. Можно? Да, да. Я хожу на 3D-моделирование и знаю, что перед тем, как захотеть в вот эту программу, есть еще одна программа. Она называется 3D-компас. Компас 3D. Да, это да, одна из программ. Она вот для инженерного дизайна предназначена. Инженерного. Да, там, там есть много каких разных... Операций. Я знаю чтобы... операцию выдавливания, вращения, О, все, все, наверное. геометрию, много чего из геометрии знаю уже. Много а а вот эта компас программа, она где выпущена была, в какой стране? Вот это я уже не знаю. Это, может, что подскажет вот из ребят? Нет? Нет, это Англия вроде. Нет, вот нет, ми ми микрофон к вам подойдет. Душа. Компас 3D. Кто нет, знает... Нет. Второй сувенир не будет. Не гадаем, только если знаем, отвечаем. Но если мы гадаем, то тогда мы не отвечаем. То есть вы поднимаете руку только, если вы действительно знаете ответ. Компас 3D. Германия? Нет. Она... Ну, я думаю, продолжайте, потому Бо что будет мы подсказка, гадаем. на букву R начинается. Да, вот здесь девочка ответила первой. Ей полагается приз. Приз? Так. Напечатано на 3D-принтере из экологического пластика формочка вот для печенья. Мы продолжим дальше. Вот мы сейчас из видеоролика с вами увидели, что, что такое 3D печать ви видео. И давайте еще раз повторим. Вот это процесс воссоздания реального объекта по образу 3D модели. То есть надо иметь, чтобы что-то напечатать, надо сначала создать цифровую модель. А цифровая модель уже, когда вот какой-то программой 3D Max, там, Blender, Fingercad, популярные программы. Потом уже сохраняется, экспортируется формат STL. Вот это общий формат, который видят 3D-принтеры. И вот открывается в этой программе, и 3D принтер начинает печать, слой за слоем, формируя реальный объект. Термин 3D-печать имеет несколько синонимов, один из которых достаточно кратко и точно характеризует сущность процесса. Это аддитивное производство. Вот эти сложные слова, может, вы запомните, аддитивное производство. То есть это когда опек формируется не отрезанием от него частей, а, наоборот, наплавлением. То есть тоненький слой идет, потом к нему следующий тоненький наплавляется, следующий. И так по слоям получается, как будто модель вырастает. Как будто вот можно сравнить, вы вот, когда отдыхали летом, например, на пляже, из песка вот строите фигуры, например, берете песок накладываете, потом следующий слой, и вот так у вас уже получается песочный замок, допустим. Также примерно 3D-принтер работает. Но на человека немножко по-другому, конечно, человек растет. Давайте рассмотрим, где используется 3D-печать, в каких сферах. Может, ребята вот смогут назвать, где уже слышали, где 3D-печать используется. Итак, где используется 3D-печать? Да, сейчас, секундочку, вот волонтеры, вот там вот рядом с вами. Сейчас, сейчас, сейчас. Послушайте. На заводах. Правильно, сейчас уже многие предприятия начали использовать. Вот последние автомобили Бугати Chiron, там уже тормозная система распечатана на 3D-принтере из металла, очень из, часто, из титана. Очень часто используется для создания каких-то зданий или... Помещений. Да, совершенно верно. Сейчас здания начали уже создавать из бетона, и бетонной смеси, из экологически чистых материалов. Целое здание строится. Для воссоздания органов для пересадки человека и макетов. Да, кстати, это и сейчас уже некоторые органы делаются, но в будущем это, возможно, будет массово там, в 30-40 году будут в поликлиниках уже 3D-принтеры стоят, которые печатают органы либо часть органов. Мне кажется, что вот даже игрушки печатают для детей маленьких. Естественно, да? А еще для моделей там, еще для маленьких моделей самолетов, машин каких-то. То есть, допустим, в магазине не, не, не продаются какие-то вот интересные модели, которых в продаже нету? Можно само на 3D принтере распечатать. Или распечатать детали модель. так вот и в магазине продают, чтобы потом вот что-нибудь можно было собрать. Совершенно верно. Конструкторы разные, пазлы, развивающие для детей. Не, не, некоторые детали в оружии делают на 3D-принтерах. Это приклады, потом рукоятки, иногда магазины делают. Так как это они делаются из облегченного углепластика, а это вполне возможно печатать на 3D-принтере. А также, а также, например, создаются с помощью 3D-принтера детали для для разных вещей, как, например, из пластика или еще из чего-нибудь. А также вот тот принтер, который печатает органы, называется биопринтер. Да, биопринтер. И, и печатает он клетками. Да, материал а -а -а. используется клетки. Еще обычно дизайнеры и инженеры э -э, тоже пользуются 3D-печатью. Да, вот у нас инженерный факультет есть. КФУ-институт. Меня зовут Матвей, мне кажется, что 3 d принтер еще при... Ну, пользуется для того. Да, да, вот чтобы... последний уже ответ, последний. Да, пока О, последний ответ. Чтобы э, делать как бы протезы для рук на плинтере. О, это очень популярно да, в медицине сейчас это. И, в трампунтах, ну, вот, допустим, там делают. место накладки гипса быстро могут напечатать и протезы Спасибо. человеку делают. Все, пока последний ответ, еще будут вопросы. А кому мы дадим приз? вот ну, мне понравился про, про протезы. В общем, как, Должь, конечно, да. много отраслей назвали в курсе того, что где используют 3D-принтер. Ну некоторые технические моменты я вам хотел бы еще показать. Смотрите, вот допустим заполнение модели, чтобы экономить пластик, модель, когда печатается, внутри, допустим, можно поставить настройках принтера 10 заполнения модели. То есть она будет быстрее печататься и легче будет. А если поставим 50 процентов или 100 процентов, то она будет тяжелее, ну и прочнее. Следующее, это вот как раз видите, показано, заполнение модели внутри может быть разное. Это вот полая модель, либо полностью заполненная разными способами. Оптимальное значение в основном, выбирают это 10-30%. И видите, есть здесь кошечка, допустим, распечатанная, а внутри нее структура в виде кошечек. А акула, внутри акулы у нее то есть такие необычные способы заполнения. Также можно толщину стенки выбирать модели настройках. настройках. Ну и вот важный момент, ребята, если вы дома будете, потом принтер все приобретете, либо в школе. Видите, Если мы обычно FDM принтер используем домашний, иногда надо будет поддержку ставить, потому что, видите, детали некоторые 3D принтер не может в воздухе распечатать. Например, видите, хвост, он начинается не с самого низа у данного, данного зверя, а... На воздухе висит, и поэтому показано вот RAFT, это с английского языка переводится как плод. то есть это такая подставка, чтобы лучше держалась модель, и потом суппорт – это поддержки, ребята. Вот видите, на первой картинке там упали вот эти, то есть дефекты есть в печати, а на второй картинке уже поставлено, видите, суппорт включено, поддержки, и поэтому все хорошо получилось, но потом, потом уже третья модель, это, это убрали вот эти поддержки, они легко убираются, и модель получается качественный, качественной. качественной. Но вообще 3D-принтер, он печатает с помощью, с помощью экструдера, это с английского перевод как выдавливать, что отражает ее принцип действия. Экструдер создает объект послойно, выдавливая размягченный материал через сопла. То есть сначала пластик идет холодный в виде нити, а потом моторочками так проталкивается, шестеренками и поступает уже в нагревательный блок, и там уже выходит горячее. Вот сейчас следующий вопрос. Какая примерно температура печати материалом была, вот мы называли, пол полилоктидом, примерно в градусах? Да. Варианты ответов есть, допустим, 100 220? градусов, 200 градусов и… 220. 220? Да. еще а второй можно? вариант. Давай, ты ответил? О, нет. Давай. 211. Оба варианта подходят, поэтому оба ученика получают приз. Примерно это значит, бывает 190-220 градусов писал? примерно. На, на каждом пластике на катушке это написано, температура. И вот видите, показано, как работает экструдер, печатающий глушку принтера. Справа сама картинка вот показана. Там видите, вентилятор есть охлаждающий, чтобы температуру поддерживать. И так продавливается пластик. Вот, ребята, кстати, 3D-принтером можно пользоваться, и даже если не умеешь моделировать, 3D-модель создавать. Сейчас очень много сайтов появилось, где люди, кто создает модели, выкладывают их в интернет, бесплатно. И вот, например, этот сайт, Fingiverse, можете дома зайти на него, либо со смартфона. Fingiverse, это производитель принтеров MakerBot организовал такой ресурс, там более 100 тысяч моделей уже находится, более 100 тысяч то есть практически все, что хочет, там можно найти. И игрушки, и разные полезные приспособления, и спиннеры там есть, всякие такие изделия. Так, Ну и вот, чем 3D-печать сейчас популярна, то есть актуальна, актуальна темы, потому что это в будущем производство будет уже более локализовано с широким применением 3D-принтеров. Допустим, сейчас в Китае, видите, много что производится изделий, почти большинство. А потом уже люди будут делать, где вот разрабатывается изделия, там и печатать будут. Не обязательно надо будет в Китае заказывать, например. Более локализовано будет, на местах будет производство. Возможно, и будет четвертая промышленная революция. Некоторые ученые говорят об этом, некоторые... Не, не, не согласны с этим. В последние годы развития 3D-принтеров происходит с невероятной скоростью, они становятся быстрее и могут работать со множеством новых, новых металлов, даже дерево там есть. То есть пластик как будто с добавлением деревянных частиц, либо металлических частиц, получается изделие, имитирующее как будто вот, из древесины сделано, либо из полиэтилена. Ну сейчас мы посмотрим с вами видеоролик, Видеоролик, посвященный вот как раз 3D печати. А вот как раз вам вопрос будет, в каком году был создан первый 3D принтер? все ожидания после просмотра, просмотра видеоролика. Вот. Физических Сначала посмотрим потом с ответим. использованием цифровых данных, была впервые разработана Чарльзом Хулом в 1984 году, а спустя два года он получил патент на свое изобретение и назвал данную технологию стереолитография. Компьютер в то время выглядел примерно вот так. А до выхода операционной системы Windows 95 оставалось еще 10 лет. Поэтому ни о каком трехмерном моделировании на персональном компьютере обычным пользователям не шло и речи. Это сейчас мы не представляем себе жизнь без компьютера. А в то время, если они где-то и были, то мало кто знал, что вообще с ними можно делать. После получения патента Чарльз Хул основал компанию с громким названием 3D Systems, 3D Systems и разработал первый промышленный станок для 3D-печати. Так как термин 3D-принтер в то время еще не использовался, станок назывался просто «аппарат для стереолитографии». Технология 3D-печати была достаточно нова в то время, и компания 3D Systems изготовила и поставила первую модель станка нескольким избранным заказчикам. 1988 Видите, вот первый год, принтер, так 1988 году на откликах клиентов о станке Назвался компания станок. разработала усовершенствованную модель 3D принтера SLA-250 и было начато его серийное производство. В то время как к концу 1988 года технологии 3D копирования получили широкую популярность, появились новые технологии моделирования методом наплавления. Вот это как раз самый распространенный сейчас метод. FDM. Когда пластик расслабляется И метод а лазерного спекания. Селектив лазер синтеринг. СЛС. Эти технологии существуют и по сей день. Технологии, ребята, технологии различные технологии есть в 3 печати было Не только вот так выглядит. Может быть, из металлического порошка печататься В следующем году им была основана компания «Стратосис». И налажено промышленное производство станков. В 1992 году... Компания продала свой... Пока, ребята, можете руки опустить, после видеоролика мы потом можно будет поднять. компания ДТМ выпустила на рынок станок, работающий по технологии селективного лазерного спекания. Вот видите, в одном университетов, в Массачусетском технологическом университете. ...технологическим институтом была изобретена и запатентована еще одна технология 3D-печати. Она получила название технология трехмерной печати. И была подобна технологии струйной печати, используемой в 2D-принтерах. В 1995 году компания Z Corporation получила от Массачусетского технологического института патент на использование технологий и начала производство 3D-принтеров на базе 3DP-технологии. В 1996 году были произведены станки Genesis от компании Stratasys, кто 2100 от компании... Видите, 3D ребята, 3D-печать 3D -печать достаточно новая отрасль. В течение этого времени впервые появилась трехмерная печать для обозначения станков быстрого моделирования. Только в конце 1990-х и начале 2000-х в продаже появились несколько моделей станков по относительно низким ценам. Ну вот сейчас можно на вопрос ответить. Вот, вот здесь мальчик вот первый поднял вот здесь. Так, Вот кого лектор назовет, тот и отвечает. Кого? Вот у него «National» написано. это Нет, нет справа, справа от него. Вот, вот, первый поднял. Э, «1981 году». Нет, не, не, это неправильно. неправильно. Это, вот это, здесь неправильно. мальчик, вот, вот второй он был. Вот здесь а вот. можно, можно ответить? Ты, ты, ты 1903, «1903 году». «1903»? В 1984 ну, году. Ну вот, 84-й, правильно, 84-й. Мальчик, мальчик ответил. Сейчас, ребята, еще вопросы будут, будут. еще вопросы. Еще вопросы. Следующее видео. Так. Ну и сейчас я вам хотел бы показать программу простые, которую вы можете дома освоить. Либо... Вот это, видите, простая программа. Любой человек может пользоваться 3D-моделированием. Особенно для вас вот очень хорошо будет. FingerCut называется. Даже ее устанавливать не надо на компьютер, просто через интернет можно работать. Заходите в Google, запускаете. Видите, здесь такие объекты такие даются трехмерные. И вы из них составляете модель, там можно вырезать. Вот он сейчас, сейчас моделирует лесу. Лесу Филипп. Показано, как делается. Уши, видите, смоделировал для лисы, для лисички. Программа называется Тинкер Кат. Тинкер Кат. можно отправить на печать на 3D принтере, но она, скорее всего, одноцветная будет, а потом ее можно разукрасить и красками, акриловыми, допустим. Модели можно после этого обрабатывать, после печати некоторые полоски там остаются, можно наждачной бумагой обрабатывать, это называется постобработка, средствами некоторыми там, чтобы ровные не стали. хвост у лисички но ну, вот лисичка была а вот здесь показано как программа называется вот рекомендую дома вам в интернете попробовать эту программу моделирования очень легкое на в освоении следующий вопрос у нас как называлась эта программа вот здесь девочка вот ф... вот там девочка вот вот она белая кофточки, белая кофточки первую подняла вот там. Тинкер 3D принтер. Немножко неправильно, конечно. А можно? Но мы все равно девочке вручим приз. И еще сказать? кто-нибудь назовет правильный ответ? Можно? Вот, девочка вот, вот. Правильно. Тинкер! Правильно. Тинкеркат. Ну, давайте, ребята, сейчас я покажу вам работы, которые ученики в IT-лицее вот делают у нас, моделируют. Вот сувениры КФУ они разрабатывали. Ну, это вот в IT-лицее у нас раньше логотип был старый, еще не обновленный в виде кубиков, IT-лицей вот мы фирменные статуэтки разработали с учениками. Здесь они белым цветом печатались и потом красками покрашены были в разные цвета. А акриловые краски используются, обычно, в принципе. Вот это, видите, можно формочки изготавливать для печеней, то есть различные. Как раз вот вам там подарки сегодня будут. Брелок башни с Сюембеке, брелок КФУ мы вот изготавливаем. Это именно, видите... Прикладывается. Можно и вырезки делать, чтобы вырезать тесто. А? Вот, например, видите, вот фирменные формочки логотипа КФУ у нас. Вот такая формочка мы распечатали на принтере. А и потом вот из теста получается, когда вырезается уже. КФУ вот написано буквы. Как раз вот здесь сегодня есть буквы КФУ у нас среди призов. Занятия, вот, вот ученики это, уже да? разработали вот, еще один проект, это который называется после... Кубик-Рубик для слепых чтобы слепые люди смогли поиграть в эту игру кубик-рубик. Ведь они вот придумали обычный кубик-рубик взять и на него распечатать накладки. Маленькие накладки такие, они с объемными рисунками, там, допустим, крестик, там, либо маленькие шарики. Видите, вот показаны. Разных цветов мы распечатали, чтобы для красоты. Но ну, слепой человек, он будет трогать, у него... И, и понимать, что этот круг надо с одной стороны, допустим, собрать. Круг. Вот процесс работы. После 3D-печати модель она, на, на специальной платформе находится. И потом с помощью шпателя, чтобы легче было снять, снимаются эти модели распечатанные. Вот она наша мини-лаборатория по 3D-печати. Там два 3D-принтера у нас находятся. Но сейчас еще планируем закупку еще нескольких принтеров. Вот видите, разноцветные детали кубика-рубика. Разные олимпиады проводятся. Вот ученик готовился к олимпиаде по технологии, и у него проект был разработан декоративное полно. То есть он изучил там татарский орнамент, изучил книгу Фуада Валеева «Доктор искусствоведения». И насчет на этом уже... С помощью 3D программы, программы 3D Max смоделировал узоры. И потом, видите, соединил их между собой, как, как мозаика такое, Ведь Видите, оно, мы разным, разными цветами распечатали, а потом покрасили краской. И получилось в итоге на дерево, видите, приложили эти элементы, как мозаика собираются они, и получается вот такое полно декоративное. Можно украсить свое, свой дом, либо в учебном заведении повесить для красоты. Еще вот так, такое мероприятие проводилось. То есть сейчас много учили олимпиад, конкурсов по 3D-моделированию проводится. У нас в проект есть 3D-сувенир. То есть ученики, видите, разные сувениры разрабатывают, модели. И потом их, их продают бизнес-компании. Вот это в IT-парке проходило мероприятие. IT -парке. Вот мы для IT-парка разработали специальные такие кубики it герб Татарстана на 3D-принтере распечатали. Ну и другие различные сувениры. Ведь они защищали свой, свой проект, суть идеи, 3D-печать сувенирные брендированные продукции, оригинальность, индивидуально не получается, потому что любой человек может под его нужды индивидуально спроектировать модель. И эксклюзивность. Допустим, вы кому-то хотите подарить этот подарок, он будет всего именем там, либо там... Какие-то моменты. Человек, допустим, любит подводные лодки, ему можно лодку подарить То есть на 3D принтер распечатанную. Видите, их наградили потом за лучший проект, сувенир, подарки дали. Ну и вот в будущем мы будем, скорее всего, с вами рисовать уже в 3D. Такие программы появятся, чтобы в виртуальной реальности одеваешь, допустим, очки и будешь 3D-модель так создавать, вот так, типа вот, допустим, одел очки и, и вот так моделируешь. Руками. Да, да, руками, чтобы интуитивно было понятно, тут создается 3D-модель. И вот здесь как раз будет 3D-графика, вот показано маленький видеоролик, какие программы вот используются для моделирования. Всем привет, меня зовут Дмитрий Федотов, я режиссер-мультипликатор короткометражных анимационных фильмов и я работаю преподавателем компьютерной графики в Room. Рад представить вам наш новый курс «Компьютерная графика для детей», призванный приобщить подрастающее поколение к миру компьютерной графики. Сегодня практически все записывают детей в различные кружки, различную внеклассную деятельность, и мне кажется, что компьютерная графика — это один из очень интересных и важных вариантов можно, можно ведь разные 3D картинки 3D создавать, он рисовать видеоролики в 3D. Он будет рисовать именно на Вы на мультики Вы смотрите, смотрите. С помощью в шерег, шерег, там, типа таких вас, вот что там дальше будет, но на компьютере. 3D сегодня очень востребовано. 3D используется в кино, мультфильмах, на телевидении, в огромном количестве игр образовательных передачах, визуализации чего бы то ни было, ну, и само по себе. В архитектуре используется, чтобы вот будущее здание увидеть, так, которое, которое будет то построено в Казани, в там, в другом месте. городе. Так что одни плюсы со всех Делается другого. сначала в 3D, то, моделируется макет. Ребенок. В ходе этого курса мы шаг за шагом сделаем вот такого робота. Вот вы сказали о том, что можно будет самим попробовать работу на 3D, что вы привезете ваш принтер в ближайшее время. Да, да, да, мы, мы вот будем 2 марта выступать на ночи КФУ. Ночь науки в «Ночь, ночь науки КФУ. И там будет демонстрация одного из наших принтеров работы Felix, Felix 3.0. Как он будет печатать. Там ученики приедут, покажут свои многие проекты, которые они сделали в 3D. Будет посвящена экологии эта ночь. Экологии. И можно <связь> будет тоже самим попробовать что-то напечатать. <связь> да, можно будет попросить, чтобы ученики смоделировали. Для вас кое нибудь допустим, ваше имя там, либо какой-то маленький прилог, и они распечатают прямо там на мероприятии из экологически чистого пластика. Полилоктит он называется. Ну и вот еще один вопрос. Это помимо полилакида какой второй пластик популярный на букву «А» начинается? В, в, в, вот здесь серые футболки, парень, так, есть, мальчик первый ответил, да, вот, АБС он назвал, АБС, да, он, эколог... он уже из нефтехимических продуктов производится. <связывая> Хорошо, спасибо вам большое, поблагодарим нашего лектора сегодня.